Привет всем, это снова с вами я, Вова Тихий. Сегодня мы снимаем четвертую серию творческого объединения МВД на YouTube. Приступим к просмотру. Ребят, я понимаю, о чем вы подумали. У меня был тоже такой первый раз, когда я первый раз познакомился с интернетом. Я надеюсь, что он увидел там какую-то интересную игру, а не какую-то развратное порно. Вы просто пос последите за его ртом, как он это делает, как Сделать ему это интересно. <звы> вот так вы, <вот>, короче, <звы> делаете сами, посмотрите. <звы> Блин, мне этого пацана стало жалко. Как он покраснел, когда он увидел, что над ним смеются. <звы> Ощупывает крутой камеру, Ну и на этом я заканчиваю этот тупое видео. Глупый нахуй, хочу спать. Я удаляюсь. Но не надолго. Где нахуй? Он а на меня камеру. Всем привет, с вами Жека Севы. Сегодня мы будем смотреть очень эпичное видео. Смотрим. Бля. Дай пожрать спокойно uh, Расскажите, брат, тебя что-нибудь э -э, -э -э, <с darle> Что-нибудь <с> расскажите? Дурак, это ему обои Он плюется тебе на свой <copied> голову ай яй яй я Интересно, такая собака его туда загнала Походу ему наверху было очень хорошо Но он пизданулся Он на земле-то еще хуявит или... Походу Чичел реально выбросился себя обезьяной, забравшись на ветку дерева. Но после того, как он пизданулся, он точно понял, то, что он не обезьяна. МАНТРОГ, БЛЯТЬ! Я ебом ебнулся обезьяной, блять! Ой, тепленькая! Этот чувак реально с струщобах, где... Короче, я тебя выручу Этот чувак реально вырос в трущобах, где, по словам горбатых, подразумевается не как у нас колонка и прочее там поебистика, выдающая воду У них подразумевается промежность человека, особенная пиписка людей, из которого текет желченькая жидкость Да-да Дамы и гос господа. Здравствуйте, меня зовут Дурак. Я занимаюсь паркуром уже две с половиной минуты. Мне уже учили, да. Во, веселая тема, паркур. Я Смотрим. готов сделать повторить трюк за вот этим человеком. И повторяю, дурак, со спавной рукой не срать! Я не повторил его, подождите. <связать> а вот теперь настоящие паркурщики повторяют за мной. Я уже <связать> а теперь посмотрим оставшееся сейчас видео. Ты То здесь. Ну После просмотра этого видео... Кто здесь? Ну так продолжим. После просмотра этого видео оказывается я... Я... На глюки... Глюки бывает. Вот так. Вот. После просмотра этого видео оказывается я... Оказывается я... Полноценный человек. По сравнению с теми чуваками. С дегенератами. Да. На этом я заканчиваю свой видеообзор. Да. Это был полный пиздец. Гляги-гляги. Угу. Ну и на этом заканчиваем нашу программу. С вами был я, Жека Сивой. И я, Вова Тихий, и наш оператор ЖКСТ. Всем Подписывайтесь пока. Подписывайтесь на наш новый канал на YouTube, ставьте лайки. Пока. Пока. О, ты дурак. Привет всем. И снова с вами я, Вова Тихи. Как у вас дела? Я не слышу. Заебись. Заебись. Это хорошо. О, о, о. Это что такое? Ни, я себе. Прикольно. Ну ладно, короче, сегодня мы снимаем четвертую серию нашего видеообзора. Итак, посмотрим то, что вам понравилось в видео. Съёмка! Этот чоу реально выбросил себя обезьяны, залев. Залев. Съёмка! Он реально бы. Вы видали, как он четко? Где на каждом углу стоят место колонок, люди с открытым кранчиком промеж ног. Вот так вот, смотрим дальше. Угу. Чувак, реально с где на каждом углу стоят вместо колонок люди с открывшимся кра... <связывающие> кранчиками <связывающие> между ног. Вы это можете себе представить, <связывающие> я за ваху брики. Погнали. А сейчас знаменитое видео паркур. О -о -о -о -о -о. Йога! Давай, давай. А теперь рубрика за кадром. Всем пока. Пока, всем